Отправка в Беларусь ЗРК «Панцирь» говорит о начале построения эшелонированной ПВО на опасном направлении. ЗРБК Панцер перебрасываются в Беларусь железнодорожным транспортом. Эти самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы должны принять участие в совместных учениях «Союзная решимость-2022» на территории РБ и, возможно, задержатся еще на какое-то время на белорусской земле. Данное событие указывает не только на временное усиление системы ПВО Беларуси. Речь может идти о начале построения эшелонированной системы ПВО союзного государства РФ и РБ на этом, ставшем опасным с недавнего времени направлении. Напоминаем, что 18 января стало известно, что РФ направит в РБ-2 дивизиона ЗРК С-400 и дивизион БК Панцирьс. Вероятно, на навидя именно этот дивизион панцирей. Упомянутые маневры должны пройти в период с 10 по 20 февраля и сейчас сосредоточение сил и средств на пяти полигонах и четырех аэродромах в Беларуси. Два дня назад Минобороны РФ сообщила, что ЗРК С-400 погрузили на железнодорожные платформы и направили из Хабаровского края в Беларусь. Кроме того, замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин проинформировал зарубежных Аташе на брифинге о непревышении прописанных в Венском соглашении 2011 года параметров численности личного состава, принимающего участие в маневрах без присутствия иностранных наблюдателей. Заметим, что белорусские железнодорожники отмечают невиданное до сих пор прибытие воинских эшелонов из РФ в их страну. По их данным, в период с 18 по 21 января в Беларусь зашло 33 состава с российскими военнослужащими и различной военной техникой и количество эшелонов растет. Это неудивительно, ведь блок НАТО продолжает увеличивать количество своих сил и средств на границе с Беларусью, маскируя агрессивные намерения под информационным шумом в адрес России. Всем спасибо за просмотр.